Развитие мужского и женского гаметофитов у покрытосеменных предельно сокращено. Они представлены лишь некоторыми частями цветка, семизачатком и пыльцой. Женская гомета яйцеклетка, развивается в зародышевом мешке семизачатка, находящегося внутри завязи пестика. В центральной части семизачатка одна из диплоидных клеток делится миозом, в результате чего возникают 4 гаплоидные клетки мегаспоры. Три из них отмирают, а одна претерпевает трехкратное деление метозом, образуя 8 гаплоидных ядер. Одно из них становится ядром яйцеклетки, пять других идут на образование женского гаметофита зародышевого мешка, а два оставшиеся сливаются в центре, формируя центральную диплоидную клетку. В зрелом женском гаметофите имеется лишь одна женская гамета яйцеклетка. Один из пермиев оплодотворяет яйцеклетку. И его гаплоидное ядро сливается с гаплоидным ядром яйцеклетки. Образуется диплоидная клетка, из которой в дальнейшем развивается зародыш. Второй спермий сливается с диплоидным центральным ядром, и в результате возникает триплоидная клетка. Из нее позднее разовьется питательная ткань эндосперм. Восемь гоплоидных ядер, находящихся в большой клетке, это и есть зародышевый мешок женский гометофит цветковых растений. Мужские гометы спермии формируются в пыльцевых зернах, пыльниках тычинок. Обычно пыльник состоит из четырех гнезд, заполненных клетками. Эти клетки делятся миозом, в результате чего из каждой развиваются четыре гаплоидных клетки. Микроспоры, затем гаплоидное ядро микроспоры, делятся митозом и образуется пыльцевое зерно пыльца. Мужской гометофит – цветковых растений. Оно состоит из двух клеток, большой вегетативной и маленькой генеративной, покрытых двойной оболочкой. Генеративная клетка вскоре делится митозом еще раз и образует две мужские половые клетки спермии.